Фабрика интерьерной ковки серийно производит подставки под цветы. Вертикальные стойки, имеющие от 3 до 9 цветочных корзин. Подставки служат для декора квартир, холлов, залов или офисов. Вмещают на корзинах несколько горшечных растений. Металлические конструкции прочно удерживают растения и не смотрятся массивно. Имеют декоративные элементы – завитки, кольца, бабочки. Цветочницы на подоконник украшают окна и оживляют интерьер помещений. Располагают от 1 до 9 горшков с цветами. Кованые подставки в виде велосипедов, собачек, кошек, кресел-качалок, стульчиков помещаются на подоконниках в ширину 10 см. Велосипеды для цветов. Интерьерные модели вмещают небольшое количество горшечных растений. Кованые цветочницы с декоративными колесами можно размещать на полу, в холле, спальне или офисе. Садовые велосипеды более крупные по габаритам. Их можно устанавливать посреди садовой клумбы, газоне, возле крыльца дома, рядом с беседкой в зоне отдыха. Они вмещают до 8 горшков. Для создания небольшого сада за окном подойдут подвесные кронштейны. Из металла или дерева крепятся с наружной стороны окна и балкона. В них устанавливают пластиковые ящики с растениями. Напольные цветочницы подходят для цветов крупномеров, которые весят более 10 кг. Могут быть с колесиками для удобного передвижения на полу, либо на ножках для устойчивого стационарного размещения. Подставки декорируются ковными или деревянными элементами. Цельный металлический пруток делает их прочными. Белая коллекция подставок для цветов представлена подоконными, многоярусными моделями и высокими стойками для горшечных растений. Вариант покраски может быть белый и белый с золотом цвета. Декорированы ковными завитками и идеально сочетаются с зелеными растениями. Подставки для цветов на стену или полки для цветов. Могут быть изготовлены полностью из металла или иметь деревянные полочки. Размещают от 1 до 3 горшечных растений. имея дизайн улитки, собачки, кошки и другие варианты. Создать летнюю коллекцию в саду помогут уличные подставки для цветов. Дизайн велосипедов, декоративных тележек, тыкв или простых моделей с полочками на несколько растений могут создать настоящий шедевр в вашем саду. Новогодние варианты цветочницы изготовлены в виде саней. Их можно размещать на подоконнике или любой другой горизонтальной поверхности, создав тем самым праздничное настроение. Самым практичным вариантом являются складные подставки под цветы. Они удобны при транспортировке, ковные корзины при этом складываются. И не занимает много места. Покупайте оптом подставки под цветы на фабрикаковки.ру.